Всем привет, дорогие друзья, с вами блокчейн. Мы продолжаем проходить игру под названием Hello Neighbor 2. В прошлой серии мы находили Ключ у деда. Потом шли уже к соседу, нашему главному, злодею, открывали секретную его комнату. Потом, после этого нашли фотоаппарат в сейфе, который был. Мы сфотографировали ожившего дракона для нашей статьи, так раз, потому что мы журналист. Ну, если кто не знает. После мы уже проснулись дома вот тут так раз Теперь мы идем к мэру Узнавать его секреты и тайны А у него они есть, то пудов Потому что все тут не чисто. Не может быть такой просто хороший, добрый толстячок. Нет, точно есть какие-то секреты у него и какие-то тайны. И мы будем так раз в этой серии их находить. Прошлой серии мы начали чуть-чуть. Сейчас мы закончим, возможно, уже в следующей серии будет финал. Надеюсь. Я всем желаю приятного просмотра. Садитесь поудобнее. Будем так раз идти к нему и узнавать. Значит, мне написали в прошлой серии, что надо его покормить все таки Да, реально. Пока не написали, где именно. Вот это плохо. Вот это мне, конечно, немножко затруднит. Но все равно я найду. О, мэр опять. Опа, а что ты мне сделаешь? Ха-ха! Лох! Ты будешь тупо сюда бегать? Бегать? Чуть то не повезло тебе. Не повезло, не повезло, бывает. Бля, хочу а он бегать так решил? Ничего себе, он на ручку взял, он опасный вообще. Арестуйте его! Он ручку берет против меня. Смотри. Ни хрена себе, разошелся, куда? В прошлой серии ты был что то добреньким, сейчас испортился немножко. А, мы тут, не, мы тут были. Тут тоже особо ничего интересного нету. Только кубок есть. О, кубок, кстати, я вспомнил про него. У него дофига кубков, только я не знаю, где остальные. Только я один знаю, где. Находится. Не повезло. Так, давайте еще раз. Давай кровать нормально, прыгай. Да в смысле? А в прошлой серии у меня все получилось с первого раза, реально. Что-то в этот раз не хочет прыгать нормально. Давай, попрыгунчик. Может быть надо пробел нажимать в конце? О! Получилось. Молодец. Бери кубок. Нет! Ладно. Да, сваливаем с крыши. Уху! Ну я с кубком хотя бы. Молодец. Хотя бы кубок есть. Так, надо еще найти, вот, вот она Вот эта система открывает э... <севалит> Складирование кубков, все понятно Пока мне надо ее найти А я не знаю, где она Она где-то вверху А вот огнетушитель, огнетушитель Блин Ох Разозлился, -мо! <севалит> <севалит> Ты что творишь, он меня почти догнал Реально, он прямо возле меня был В миллиметре Разозлился, нифига себе. Блин. Да ты позже серии был поспокойней, чем сейчас. Ого! Это сильно. Да туши нормально, ч ты вообще? Как ребенок тушишь? Вс, э, еда для собачки есть. Круто. Теперь мы можем выкопать этот скипетр. Да? Да выбрось. Не надо мне больше. Ууу! Чуть собачку не убил Что ты творяешь Все, молодец Хорошо, а зачем нам он нужен? По башке мой рудать или что? <сах language> Серьезно Зачем да он мне нужен? Да я без понятия Может куда-то подставить? Реально нужно? Ах ты мразь Не дает мне нормально поиграть Ходит тут бляха Бродит Что тебе надо вообще? Мне, мне скипетр надо поставить, а я, я не знаю, где его поставить, куда? Ну тут штурвал, это понятно, только нифига нету, я знаю, куда это поставить уже. А, нет, у него не... О, он не умеет подбирать вещи! А вот это хорошо, кстати. Так куда ты полез? Его там нету. Лишняя трата времени чисто и все. Э, а где он? Куда я... Его... Блин, не надо терять вещи, мне это очень пугает. Потому что я помню, когда я и раньше терял вещи, мне пришлось... Либо игру перезапускать, это в лучшем случае, либо вообще перепроходить. Потому что они не появлялись. Они исчезли просто. Их нету ни там, ни нигде. Чё, мэр здесь? Где мэр? Опа. Вспомнили про мэра, хорошо. Ну ага, обманочка, а ты не ожидал, да, такого? А где его ставить-то? Сраный скипетр, что с тобой делать? Попался на мою голову, блин. Теперь иди разбирайся с ним. Ч, мы на улице? Не понял. Опа, опа-на, что это такое? Опа! же не знал об этом я понял куда все слаживать надо все давай открывай все я понял я понял все додумался молодец додумался там короче нет тайная комна комната тоже есть только там еще сложнее на у соседа была просто там дверь открытая а здесь у нее прям в шкафах все охренеть мы это вот сюда положить типа вот так вот поперек не прямо а поперек Блин, ну странно очень тогда получается это все. Очень странно. Зачем он тогда нужен? Придумали молодцы, зачем? Ну, а, а куда мне еще 4? И что мне 4 еще какие-то вещи надо принести? Да где их взять-то? Ну. Вообще ничего не понятно. Вот как? Так можно делать. Ну тут же ничего нету. Ну буквально нету ничего. ха, -ха. Хреново. Все, очень. Может быть, картину отодвинуть? Не, не работает так. Так уже не, не срабатывает. Телевизор тоже бесполезный. Так, все, я теперь подумал и теперь понял, что скипетр надо ему прям в руки дать. Во, и откроется так раз вот эта дверь. Я думал, дверь надо открывать вообще через другую систему. Оказывается, нет. Намного проще. Просто поставить скипетр ему, как вот здесь на картине. Ну, на, не на картине, а на статуе. Теперь можно... Бляха. По... Ну, конечно, если мэр не испортится, можно все хорошо, красиво подставить вот сюда. Вот это вот сюда. Вот теперь все правильно. Нам надо еще. Ах ты, блин. Ладно, ты да пускай гуляет себе. Не, принципе, плевать. Я своими делами занимаюсь, он своими. Теперь, теперь. Нам надо на крышу полезть. Точно. надо на, на крышу полезть. Угу, молодец. Только ты неправильно лезешь, дебил. Надо вообще через другой путь. Да плевать на этого мэра, ничего страшного Я лезу на крышу Ничего мне не сделает Не имеет права вообще, он не умеет лазить Вот, видишь, убежал Испугался, короче, мэр Не такой же он и... Крутой Во! Вот здесь что-то надо сделать Трубу сломать ему, нет? А, во, кстати Серьезно? Щиток какой-то открыть Что-то взять что-то электричество какое-то. Батарейка, типа, или что? Так, теперь, по сути, если так помыслить... Вот эта вот как раз система должна отключиться. Да, я же убрал электричество. Теперь у нее электричество есть, но почему-то странно. У нее электричество только здесь исчезло. Типа она как-то э, под, подсоединено, подсоединено э, лично к этой системе. Ну ладно. Нам надо еще две то фигурки найти. Какой-то треугольник и какую-то ласточку. Самолетик. Не знаю. Надо найти. Блин а. Ну ты чё ты смотришь? Не видишь ни хрена уже? Сколько тебе? 40 лет, а ты уже напрямую меня не видишь уже, даже через очки. Мэр. Так, ладно, напускаем бегает, думает, с какой стороны меня найти. Хотя ни с какой у него не получится. Он уже понял это и свалил. Ладно, так. Ну здесь. Ну блин. падла. Я тут. Я тут теперь. Бегающий меня. О, да. Слится, ничего себе. Потеет. Дружбан наш. С какой стороны давай. Давай, давай, э, не получится, я уйду отсюда. Иди, успокойся сначала, я не хочу тебя больше видеть. Все. Надоел. Туда-сюда, туда-сюда бегает. Я пока положу эту э, э, магнитик, ну все, пускай лежит здесь. Да, собакин, иди против мэра, давай, мы сговоримся, давай. М -м -м, будет все хорошо. Потому что он надоел, Серга. Тебе тоже надоел, да? Собакин? Наверное, тебе тоже надоел этот мэр, уже сколько можно? Бегает все портит вечно. Капец. Надоел уже. Даже. А что там. Я тоже что-то не вижу, Мне тоже надо поближе подойти. Желтая, красное, зеленая, синяя. Ну, это же получается желтая-красное, это одним дублем должно быть, да? Наверное. Потом уже. Желтая. Жёлтое... К... Э, эээ, кра... в смысле? Красное. Зеленое, синее. Открылась чудесно прячемся у меня до свидания у меня нету ты сам прекрасно все посмотрел и увидел никого тут нету я на всякий случай на второй этаж залезу что-то надо сюда принести пластинки ё-моё а ничего нету а где пластинки брать в смысле? Вот эти пластинки? А как я их открою? Они же в, в стекле. Что, стекло разбить надо? Или что? Я же, получается... А, вот! 0806... Это цифры. 8691. От сейфа, что ли? Да ну ты задолбал! Ну сколько можно выбрасывать? Тебе что, не нравится этот молот? То есть, не молот, а... Гаечный ключ, ну да что такое? А, лом, лом, мне нравится ну Лом ему не нравится, офигевший Да, блин Ну, 86-91, это Точно от какого-то Кубка третьего, возможно Ну, а где это взять-то? Ну, серьезно, Ну, мэр, как так-то? Где это все брать, вообще? Этого же нигде нету Нифига не ясно Блин, ну и на втором этаже там тоже ничего нету. Все, подсказки закончились. Ну джаз, допустим, вот джаз. Нет, джаз, вот он. А что мне это даст? Она же не откроется, серьезно. Вот еще, кстати, Нетс. Нетс, ну я знаю, что она есть, но как ее разбить, что ли? Давай разобьем. Не получилось, все, говно идея. Повернуть, повернуть может быть, нет. Почему? Там еще какие-то крыши. А, ну мне походу надо наверх. Блин, тут система еще такая. Смотрите, там надо что-то какой-то.. А, точно! Все, я, я понял. Там надо на, ве на эту верхнюю счетчик поставить вот эту вот, который мы сняли этот э не магнитик, а батарейку точно. Ну, только как-то залезть. Там вообще надо тоже найти вот этот вот люк. Потому что там без люка не получится ничего Надо, короче, на самый верх залезть Угу Если бы еще мэра тут не было Может быть и получилось бы все О, ну ты надоел, серьезно Ты меня все портишь, что это понимаешь вообще, нет? Ой, еще рычит на меня, блин Да собаки умнее тебя Ты что? Что ты его творяешь вообще? Рычит, рычит, блин это надоел, ну серьезно Разговаривать не умеет вообще это не мой мэр. Как ты вообще мэром стал, мне интересно. Как ты вообще эти приветствия снимаешь, поздравления. Придурок. Все, испортил опять. Ну, только прыгать, да. Значит, попрыгаем. попрыгунчиком А как тут по-другому, серьезно? Попры... Без попрыгунчика не получится. Все. Только так. Опа. И чё? Ха, кровать даже без меня прыгает, смотри. Я и по кайфу вообще. Ну окей, допустим, мы типа. О, к... Вот! Кей! Вот, вот, вот, тут вот, сейф! Я же говорил про него. Какой там 8691, да? Точно, это он все, я теперь понял. Есть! Сама, это что? Звездочка. Все. Мэр, пошел в жопу отсюда! Во. Придурок, у меня звездочка есть, у тебя нету больше. сваливаем так хорошо так давайте попробуем все-таки разбить а ну-ка о получилось хорошо у нас есть теперь денс или что это нет нэтс денс хорошо пластинка у нас есть почему ломом я не понимаю почему ломом нельзя было это все сделать Фу. вот это да что за пати ни хрена себе. Короткая, но неплохой пади. И чё? А чё она дала нам? А мэр вообще даже пропустил, походу, это все. Нееет, не трогай, пожалуйста. Не трогай меня. Говно такое. Ну почему ты меня взял? Ну как так-то? Ну почему? Ну в смысле? Ну я чё-то не понял, в чём, что это сейчас было. Типа проиграла пластинка, да? Круто, весело. А как это поможет нашему делу? Мэр тоже потанцевал чуть-чуть. Ну и что? И что? Серьезно, а что про что? Что? Кубок дался или что? Может быть реально что-то? Кубок должен был даться. А, потайная комната открылась. ⁇ -мо ⁇ я не заметил. Потайная комната там была. Смотри. Вот говно 2 Ну, потайная комната там короче наверху от потолок получается отнялся все короче я понял все хорошо Но только проблема в том что я успею до того как мэр придет вот он, блин ходит вечный надоел у меня и пати все портит блин серьезно Это что такое, а? Опа! Он башку чуть не, не разбил. Во! Залез. Хорошо. Хорошо, и что? <звы> вот! Последняя! Вот она! Офигенно! Последняя фигурка, которая нам нужна. Ну все, пошли. У нас только через ванную комнату есть выход. А мэр не пришел послушать? Пришел, конечно. К куда он денется? Он же не станет вот так вот, просто без дела. О, что-то открылось. Что-то открылось. Алло, мэр! Ладно, это его проблема. Все, штурвал у нас, теперь можем идти. И... Картину. Да блин, ну серьезно, ты все испортил опять. Эх, мэр, мэр, ну что такое? Ну что ты за человек? Ну серьезно, объясни мне. Ну ты тоже умным быть, как бы. А не глупым таким, как сейчас. Ну, ну ты все испортишь опять. Все, поднять паруса. Ага, и мэра тоже у угнать отсюда. Чтобы его тут не было больше. Что-то крутится. Ты вообще ничего не это не обращая внимания. Там крутится у тебя штурвал. Ты в курсе? Иди посмотри, что происходит там. Вот ты весь мир перекрутил. <гас> Красное что-то. Мне что-то страшно стало. Ну, там надо так сделать. Но я не знаю, можно ли сделать пока Б без этого джаза или под джаз только надо. Но если под джаз то это очень надо постараться. Потому что мэр вечно тут сидит, бляха. Вот как с ним можно все это делать? Он меня все портит. Собакин молодец, он лежит, спит уже, потому что ночь. А Мэр, блин, бегает сумасшедший какой-то. Иди спать, что ты бегаешь вообще, ну бегает, бегает вечно. Я сейчас тебе колыбельную, блин, поставлю, будешь спать ней. Почему джаз? Туда пластинкой играет. Танцуй, мэр. давай пати. Вуху, обма обманочка, века. Он даже ни нихрена не понял, просто сидит и тупит. Такой смотрит, а что сейчас произошло? Я не понял. А что произошло? А Что без меня все? Пропустил что-то? Ну да, пропустил, потому что ты дебил. Но ну, мне надо эту дверь очень срочно открыть, ты понимаешь? Мэр! Ну вдупляйся чуть-чуть хотя бы, ну. Если ты не тупой, ну я тебе подскажу. Нет, тогда надо красный низ. Красный должен низ быть. Но без этого него никак. Джаз я могу потом включить. Главное, чтобы красный низ был. И все. По серединке желательно. И что не так? Джаз уже не работает. Ну серьезно, что ли, мэр? Вруби его. Там дверь должна открыться. А где дверь? Во, открылась, наконец-то Комната наша Ну шо, офигенно. А что, офигенно, а что теперь нам делать? Какие-то карнавальные маски Ну мы их видели, плащи какие-то страшные О, вот Ключ, какой-то механический И что, сейчас опять будем спать, да? Без касцены даже Нет, С С сохранялка была Ключ механический. Теперь мы идем к соседу, да? Я так понял. Потому что он самый главный злодей. Я уже в начале серии это сказал. Ну все, теперь ночью идем. Ну, конечно, страшно, но придется. Увы, придется к нему идти. Ну все, мэр, прощай. Может быть, увидимся когда-то собакин Пока. Все, теперь мы идем к мэру. Ой, да к мэру. Соседу. Же мэр, задолбал мне все мозги уже. Я уже только про мэра думаю, блин. Все, мы идем к соседу. У Уже в следующей серии будет финалка, что-то интересное будет, наверное. Интересно, страшное даже, можно так сказать, потому что тут все-таки плащи вот это вот чумы мне не очень нравится, если честно. Что он там делает? Ну карнавал все-таки как карнавал, карнавал это конечно все страшное, но все равно иногда может быть что-то такое нейтральное хотя бы. Сосед здорово. Не виделись пару, сколько серий... То да почему ты, ты, ты умел рефлекс уже выбрасывать вещи? Он такой... А, дебил. А, дебил зачем он повыбрасывал все? Ага, хрен-то там. Там надо ключ, короче, вот такой же, механический. Вот, видишь, шерепой... Ой, да, блин. Какой шерепой. Ш шерепой. С чего? Э -э шурупом, короче. Вот он, вот он, кстати. Открывай. Я в прошлой серии увидел, но не, не обратил внимания. ⁇ -мо ⁇ что тут статуя посреди здания появилась, в смысле? Заклинание какое-то. Гаечный ключ, хорошо. На какой, на восьмерку? Не, я не, не сильно в них разбираюсь, ну ладно. А, руку протягивает. Ну на. Я тебя могу на лапу дать что День... Взятку хочешь? А ты взяточник сраный. Он не хочет деньги. Ну вот у меня деньги есть, потому что дать. На, на, на камеру сниму тебя посадят, молодец. Так, ну да что-то с машины надо сделать. Открутить машину или что? Дали ключ найди. Что делать, я не знаю. Можно делать что угодно, прыгать на кровати, двери. Открывать, сосед! В смысле? что ты там забыл? Блёха, скример какой-то хочет сделать мне на ночь. -мо. охренеть! Мой, что-то здесь взаимодействовать? Точно гайку выкрутить. Охренеть! Вот как я должен был додуматься? Я даже там не видел, что там гайка была. Охренеть! А реально гайка? Просто гайку выкрутить? Опять книжка какая-то, Библия, Библия прочитать. Против соседа взаимодействовать можно, например, да? Не, не, не, не, не, надо выбрасывать. Так, ну зачем она мне нужна? Хм. Интересненько. Какая-то книжка. Может быть, книжку поставить? А где мы книжку видели вообще? А, вот сюда. Да, книжку в книжку. Идеально просто будет. Но нет. мой на лапу тебе дать книжку? Ну, почитаешь. Умнее станешь. Вот, она здесь должна быть. А ну-ка, это что, цветок. Кос... Это что, огонь? Огонь какой-то. еще какая-то хрень. А, ну, а если вот так вот сделаю? Костер. Цветок. И что, планета. <звёк> Охренеть. Медведь. Да блин, тут одни скримеры везде. Ну окей, тебя поставим. О, красиво, теперь все соединили Ну, еще надо две вещи вот эти вот поставить Рыбку тут и еще какой-то бобер, окей, хорошо На тоже в следующей серии будет, потому что мы и так уже натрудились, трудяшки Все, можем, в принципе, заканчивать серию вот на лавочке, как всегда Здесь мы у соседа на лавочке заканчиваем Как бабки, но ничего страшного Будет уже так Если вам видео понравилось, ставьте лайки Подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в дискорд сервер Покупайте спонсорную подписку, чтобы получить больше возможностей и бонусов А также поддержать меня и дать мне мотивацию Снимать видео чаще и качественнее все ссылки есть в описании под видео, закрепленного комментарии, заходите, вступайте, покупайте. Так раз пишите в комментариях подсказки, если там вы знаете, чтобы не, немножко легче было все-таки проходить. Чтобы я не так сильно мучился, как в этой серии, вот вообще без подсказок, практически, все сам думал. Чуть башка не взорвалась вообще от такого. Ну, все, я всем желаю удачи, встретимся в следующих сериях и всем пока-пока.